Всем привет! Я хочу рассмотреть клип с Робби Уильямсом. Тут смысл очень очевидный. Тут Россия просто даже в названии, в смысле клипа. Золотые невесты как ресурс убегают. Эти девушки, у них бантики как ушки или рожки. И они держат вот эти вот... Палки с кисточками, это похоже на хвостики у рогатых существ. И на пуантах, как на копытах. Ради чего я хотела показать этот клип, ради символа. Здесь очень потрясающая музыка и много неразгаданных. Зебра тоже, еще, еще кто-то зебра. Вот так они убегают, поджигают. Вот это место, сейчас я его найду масонский пол она везет на подносе тут крупа гречневая вот символ так показали голова ноги точнее ноги голова это еще один пример еще момент который я не замечала раньше вот именно сейчас в связи с тем что остановила кстати тут у него наколка а сириус а у него зубы не идеальные Вообще, они желтые, кривые, как будто центральные по центру. Актер его уровня, понимаете, странно. Здесь как будто щель. Не помню, кто находил, кто-то находил, что у пришельцев ездят зубы. Музыка очень сильная музыка. Я когда первый раз слушала, прямо думала, что это про космос. Вот он парад невест, причем невесты здесь с лентами. То есть дипломированные, лучшие, неразгаданные пока что никем и мною символ сердца, зеркальность. И персонаж, у которого ботинки с красными подошвами, мы помним, что это, это специфические предпочтения в еде, например, и в стиле жизни. Вот он получает этих невеста. Тут есть масонский смысловой ряд, клетчатый пол, перчатки белые, а также красные подошвы. Но я рассмотрела сугубо определенный аспект. Такой вот коротенький обзор. Пишите мысли, ставьте лайк. И до новых встреч!